Добро пожаловать, ребята, на шестой этап Формулы 1 на гран при Монако. И Монако нас ожидала дождливая, поэтому можно сразу было сказать, то, что этот этап будет крайне унылым, скучным. Почему? Потому что обгонов вообще не будет. То есть, если в обычном Монако ну, пару тройка обгонов еще будет, то в дождливом нет вообще. Данный инцидент у нас произошел во втором сегменте квалификации в его начале, так что Рено себе заслужило... Несколько секунд штрафа на стартовой решетке. Также Гасли умудрился не пройти в третий сегмент, что для меня стало шоком, поскольку, как так, у нас Феррари, и он должен был пройти. Плюс в первом сегменте он поставил хорошее время круга, за счет которого он смог пройти в, во второй сегмент а вот в, во втором я не знаю что с ним случилось может быть тоже какую-нибудь аварии попал еще что то но окей что же по поводу монако видим дождь и я могу сразу сказать то что ну тут можно сразу показать только старт и финиш потому что ничего в гонке абсолютно не происходило я просто улежал от соперников как можно дальше от леклера, под конец гонки уже чуть ли не пол трассы я был в отрыве и под конец ну я догнал там еще круговых и да только их обгонял но опять же за счет синих флагов я их не мог обогнать до этого там, ну, никто между собой не боролся. Ну, окей, за счет синих флагов воспользовался вроде бы Стролл, он смог обогнать, а нет, наоборот, строл обогнал Рассел за счет синих флагов, потому что Стролл сильно замедлился на синих флагах, и из-за этого смог его обойти. Все, борьбы, в принципе, не было. И как бы вот на этом можно это этап просто даже пропустить. Ну, как бы он был, у нас с Монако прошло, и слава богу. Будем отправляться уже потихоньку на следующий этап в Канаду, но в Канаде у нас тоже будет не все легко. Но пройдемся по результатам, посмотрим, кто где приехал. Прорыва от Гасли я не ожидал, поскольку, ну, это Монако, здесь обычно обмениваются позициями за счет пидстопов, поэтому насколько хорошо команда провела пидстоп, настолько хорошо будет зависеть позиция гонщика после этого самого пидстопа. поэтому кто-то смог у нас отыграть позиции на пидстопе, кто-то нет. Я же в свою очередь вообще лидировал от и до конца гонки, не смог даже Леклер близко ко мне приблизиться, очень быстро я от него отрывался. Ну, в принципе, даже если бы и смог он приблизиться, то сначала еще попробую опередить. Монако, как-никак, слишком узкая трасса. Но второй раз у нас приезжают двумя болидами на подиум, что для нас как бы в Феррари очень плохо, поскольку они зарабатывают очки в кухне конструкторов, именно 33 очка заработали. Даже несмотря на то, что я заработал 26 очков, почти столько же, сколько они, но все-таки они отрываются от нас, и это очень и очень для нас плохо. Поэтому, надеюсь, гасли в Канаде покажут намного лучше темп, и мы сможем финишировать в первой десятке вдвоем и заработать очень хорошие очки. Ну и, собственно, да, у нас там еще и кто-то получил 5-секундный штраф за неподчинение синим флагам, ну, как обычно. Пытаешься всех опередить, но кто-то сопротивляется, едет дальше, и только уже под конец он начинает тормозить, и из-за этого все получают 5-секундный этот штраф. Хотя тоже, как по мне, вот, просто незаслуженный 5-секундный штраф. Ну и вот мы уже перемещаемся в Канаду. И какой прогноз погоды у нас был на гонку? Правильно! Дождь! Два этапа подряд мы едем в дождь. И ладно, это было Монако, это крайне унылый этап, и хрен бы с ним. Дождь так дождь. Но в Канаде у нас приехали обновления и достижения лобового сопротивления. Предпоследний модификация уже приехала. И два мелких обновления на прижимную силу. Поэтому очень неплохо было бы испытать ее вот именно в сухих погодных условиях. Но игра говорит хрен и испытывай их только в квалификации, по сути, посмотреть, насколько сильно у нас увеличилась скорость на прямой. Ну и в квалификации у нас все шло очень хорошо до второго сегмента, где опять вылетает Гасли. Как, почему, я не знаю. Опять вылетает из-за чего я один прохожу в третий сегмент, и в этом же третий сегменте без проблем ставлю с первых попытки хороший круг. Да, я даже с утра чуть улучшил там на 80-х, но в принципе даже и первые попытки был достаточно на пол позишн. В Канаде все с обгонами намного проще, нежели в Монако, но опять же дождь. И это очень плохо, потому что обгонов опять будет достаточно мало. Опять же будет больше обгонов из-за пидстопа и все. Так что я особо не надеялся увидеть тут борьбу на реплей и в принципе не рассчитывал особо бороться с Леклером, я просто думал, как обычно я возьму да и уеду от него, как это было в Монако, но борьба все-таки какая-то была, но опять же ее было крайне мало, нежели в других этапах, особенно если в Канаде очень сухо, то у нас борьбы достаточно много. Стартер-решетка у нас 1-й я, 2-й Клер, 3-й Максфер, Хэмптон, 5-й Себастьян 6-й Вайль Треботт, 7-й Карл Сайенс, 8-й Лэнда Норрис, 9-й Чака Перес и 10-й Киммер -Райкенен. У Албана штрафов 10 позиций ввиду замены какого-то элемента ДВС, так что посмотрим поможет ли ему это. Гасли у нас стартует только 13-м и я надеюсь, что он сможет прорваться в первую десятку. И занять какое-то хорошее место Гасун в красной линии. Я срываюсь с места И сразу же устремляюсь к первому повороту И причем достаточно хорошо устремляюсь Сразу же отрываясь от Леклера Но почему-то как обычно Боты здесь стартуют и поворачивают на старте Вправо, не знаю с чем это связано Но первую позицию я смог удержать А дальше посмотрим как пойдет вот он стартовая камера, как это было, как я говорил, все повернули почему-то вправо, что позволило мне к первому повороту спокойно приехать первым, да еще и с неплохим таким отрывом от Леклера. Рэдбулы начинает бороться с двумя мерседесами, но позади Хэмилтона и Ферстаппина борьба быстро заканчивается, а вот у Ферстаппина и Хэмилтона борьба только и только нарастает. Бок в бок они начинают ехать весь первый сектор, и было неясно, кто из них сможет одержать победу. Поначалу Макс вырвался вперед, но потом все-таки Льюис смог вновь поравняться с Максом Ферстапем и даже выйти вперед. И в начале второго сектора все-таки смог выйти на третью позицию. После этого позиции в лидирующей тройке у нас никак не менялись. В середине Платона Ландо начал начинал потихоньку проигрывать свои позиции. Сначала первую позицию он проиграл по отношению к Киме Райканену. Уже в этот момент виднелся позади болит Торо Росса. И я думаю сразу же понятно было то, что Албан будет стараться атаковать Ландо Норриса на обратной прямой. За счет слипстрима его он будет пытаться обойти. Также да, Ланда сопротивлялся по отношению к Киме. Бок о бок они ехали весь первый сектор, как и Ферстаппин с Хэмилтоном. Но по итогу Кими смог выиграть эту битву. И отправился вперед за Карл Сайенсом, который в этот момент успел немножко оторваться. Вот Албан начинает свою уже атаку перед самой шпилькой. Без проблем смог он поравняться с Ланда Норрисом. Ну и уже теперь осталось делать техники выйти чуть лучше, чем Норис со шпильки и оторваться от него тут же. И причем да, удалось Албану это сделать и Норис очень плохо вышел со шпильки. Его тут же начинает атаковать и Чека Перес. И по итогу норис уже откатывается в неочковую зону. Но после этого Ланда собрался и перестал проигрывать свои позиции. И уже даже старался вернуть свою восьмую стартую позицию. На одиннадцатом по кругу у нас ходит Александр Албун по причине проблем с ДВС. Хотя, казалось бы, только взял штрафы в виде 10 позиций. Как что-то в лоболиде все равно сломалось. После этого почему-то угасли, Стал медленнее темп. Он стал тут же отставать от впереди идущего Антонио Джовенасе, и его тут же настигли два болида Рено, и болит Магнусона. Собственно, Рено без каких-либо проблем проходят. Гасли сначала, Чулькиберг смог пройти на старт финишной прямой, потом уже и Рик Ярдо смог с ним поравняться. Тут же и Магнусон уже подъехал, и поэтому было сразу видно то, что у Гасли тоже были какие-то проблемы с ДВС, но почему-то не поменяли ему какой-то элемент износившийся, и отправили в гонку с ним, и по итогу если, я думаю, сказали, чтобы он был поаккуратней и не сильно изнашивал двигатель. По итогу, это все привело к тому, что он откатывается по позициям еще и дальше-дальше назад, и причем, ладно бы, если это было в топ-десятке, нет, это было всего второй десятке, и он уже откатился к этому моменту на 17 место, и даже дальше успел проиграть позицию по отношению к граждану. Ближе к концу гонки у Гасли, ситуация нормализовалась с ДВСом, и он начал свой прорыв. Через два болида Хаса и Рено. Но уже к этому моменту я догонял Гасли на один круг. Из-за чего ему дадут в будущем штраф, поскольку догнал я его в начале 31-го круга, ему вывесили синие флаги. А обогнал я его только под конец 31-го круга, что стало для него ну, роковой, так сказать, ошибкой. Магнусу я быстро прошел и постарался как-то помочь Гасли опять же этими синими флагами тем, -то, чтобы... Пилоты будут замедляться, и тем самым Гасли будет успевать их проходить. С Рикьярда, как раз так и вышло, без проблем его обошли и Гасли, и Магнусен, потом он обошел Хюлькенберга, и потом уже обогнал Джиминатса и решил то, что ладно, хрен с ним как Гасли финиширует, так и финиширует. Все равно в данный момент за очки он не боролся. И поэтому я устремлюсь вперед. И на последнем кругу решил еще поставить точнее, улучшить свое лучшее время. Ведь никто из гонщиков других команд даже не смог нормально выйти из 20 секунд. Леклеру удалось выйти из минуты 20, и все. Мне же удалось выйти из минуты 19 даже. То есть у меня в минуту 18 с половиной получилось пройти самый лучший круг, вот как раз который был последний. Из чего можно сделать небольшой такой вывод, то что боты сильно занерфлены в дождь. Потому что Тора Росса должны были быстро ехать даже по отношению к нам, поскольку у них все-таки прокачанная аэродинамика, и болид у них лучше держался бы на трассе, нежели бы наш. Конечно, возможно, сыграло свою роль. То, что у них очень плохое шасси, но не думаю, что это прям кардинально бы сыграло бы. У нас тоже в этот момент было не самое лучшее шасси. Да, немного прокачанное, но все же недалеко мы ушли от Торроса. И надо будет это потихоньку исправлять. Как я говорил, лидеры у нас не менялись. Я уехал от Леклера. Леклер уехал от Льюиса. А Льюис, Ферстаппин, Фетталем и Ботасом так и продолжали ехать четвером и даже никто из них не боролся за эту третью позицию, просто ни у кого не хватало для этого даже темпа скорее всего. Но по крайней мере выглядит все вот то как они стартовали, так и они и проехали по итогу весь этап, поменялись только вот Льюис и Ферстаппин, то есть топ 10 у нас вот. Поменялись там 4 пилота буквально между собой позициями. В 2-й десятке, да, там побольше было изменений в позиции. Ну, буквально там на пару позиций, но не более. Штрафы, как я и говорил, в 2 ну, отхватили штрафы за синие флаги. И Гасли также отхватил штраф за синий флаг, что не пропустил меня сразу в начале 31 круга. Ну, как по мне, опять же, это наказание такое себе. По итогу фугасли как и стартовал на 13 месте, так и финишировал на нем. Что же, берем глобальное обновление на снижение лобового сопротивления, поскольку нам нужно прокачивать нашу аэродинамику. И я уже думал, куда пристраивать следующие очки. И решил то, что с шасси у нас все очень плохо, поэтому надо как-то возвращать свои позиции по шасси. И взял два маленьких обновления. Одно на снижение веса и второе на распределение веса. И буду надеяться, что они оба приедут к нам во Францию. И не будет, у нас еще и дождя во Франции, поскольку три этапа в дождь, ну это уже будет даже перебор. На этом, ребят, все, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встреч. пока-пока и удачи вам.